Итальянская пресса, вооружение российских ударных беспилотников первоначально совпадало с американскими системами. Россия вышла на финишную прямую в деле создания ударных беспилотников. При этом она во многом пошла по пути Соединенных Штатов, адаптируя к применению сбла схожие боевые системы. Как указывается в итальянском издании "Аналиси Дефеса. Отправной точкой для применения ударных средств с российских беспилотников стала 80-м неуправляемая ракета с 8 l с лазерным наведением. Созданная на основе С-8, концепция с 8 l совпадает с американской системой Advanced Precision Kill Weapon System, которая превращает 70-м ракеты Hydra-70 в недорогое высокоточное оружие с добавлением лазерного наведения, полагает автор. Сравнивая первоначальное оснащение российских ударных бла с американскими, как поясняется, хотя восьмидесятым ракета весом 11 килограммов не может поражать танки, она все же является оружием, подходящим для уничтожения легкобронированных машин, самоходных орудий и средств ПВО. Ее небольшой вес позволяет вооружать даже менее габаритные беспилотники, такие как новый термит который способен нести до трех единиц С-8ЭЛ благодаря этому способный стать недорогой платформой, предназначенной для нанесения ударов по наземной технике. При этом, как отмечается в итальянской прессе, дальнейшие разработки позволили российскому ВПК создать противотанковые средства для беспилотных платформ. Недавно был представлен новый боеприпас Хабла, созданный на базе Птур Карнет. Он был применен с беспилотника Орион, в качестве цели выступал дрон вертолетного типа, который был уничтожен с дистанции в четырех километрах. Со слов автора, в отличие от американского противотанкового боеприпаса АГМ-114 Hellfire, масса x была в два раза меньше, составляя 25 килограммов, что позволяет оснащать беспилотные аппараты большим количеством оружия. Как и прочие ракеты, адаптируемые к российским беспилотникам, Иксбла является универсальным средством поражения, в результате принципиального решения Минобороны. Российские ударные беспилотники получили способность поражать широкий спектр целей, как воздушных, так и наземных. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.